Еще одна интересная фишка в телефоне Xiaomi. Вы можете сделать два экрана, смотреть видео и читать, например, какие-то новости. Или, как я сейчас покажу, это будет подслушано. Заходите в вложение, где ваши просмотренные ранее вкладки. И удерживайте. Я буду удерживать подслушано. Появляются два прямоугольничка, вы на них нажимаете. Тут у вас остаются оставшиеся вкладки. Я выберу YouTube. Теперь я могу смотреть видео на YouTube. Сейчас оно закроется у меня. Да. И читать, например, подслушанную.